Уважаемые друзья, прежде всего поздравляю вас и всех сторонников партии «Единая Россия» с убедительной победой на выборах в Государственную Думу. Благодарю всех, кто работал на достижение этого действительно высокого результата. Хочу сегодня выразить признательность всем гражданам России, принявшим участие в выборах И проявившим свою гражданскую позицию, а по сути отстоявшим курс на дальнейшее уверенное развитие страны. Сам народ выступил главным гарантом стабильности нашей политической системы. Защитил страну от возврата назад, к временам популизма и общественного раскола. И теперь новая дума может опереться на волю подавляющего большинства граждан России. Убежден, что фракция «Единая Россия» будет прислушиваться к мнению и уважать позицию других парламентских партий. Ведь за ними тоже стоят голоса многих наших сограждан, сотен тысяч наших граждан, и нужно с уважением к этому относиться. Конечно, «Единая Россия» должна быть открыта к диалогу и сотрудничеству с институтами гражданского общества, со всеми ответственными и конструктивными политическими силами в стране. Уважаемые коллеги, поддержка людей дорого стоит, но она и ко многому обязывает. Кредит доверия граждан должен быть использован в их интересах, во имя больших созидательных дел для выполнения всех заявленных нами планов по улучшению жизни людей, развитию экономики и укреплению России. Мы не можем позволить себе откладывать решения текущих проблем, пусть даже на несколько недель. Вот почему, не дожидаясь истечения 30 дней, я воспользовался правом, данным мне Конституции и принял решение о досрочном созыве Государственной Думы. Вместе с вами мы уже определили важнейшие приоритеты развития страны. Вместе подготовили перечень первоочередных законопроектов. Рассчитывая, что при решающей поддержке фракции Единой России они будут приняты уже в ходе весенней сессии. И теперь, позвольте, скажу несколько слов непраздничного характера, не по поводу победы на выборах, а о том, для чего мы добивались этой победы. Хотелось бы, чтобы депутаты, в том числе и избранные впервые, как можно быстрее, без раскачки, включились в работу. Сосредоточились при этом на решении приоритетных задач, а приоритетом для нас всегда должно быть то, что напрямую влияет на жизнь людей. Парламент должен начать свою работу с конкретных решений, направленных на повышение благосостояния граждан. И теперь позвольте поконкретнее. Три года назад я поставил задачу увеличить в реальном выражении зарплату бюджетников и денежное довольствие военнослужащих в полтора раза. Напомню, что уже в принятом бюджете 2008 года Предполагается увеличить фонд оплаты труда работников бюджетных учреждений на 7% с 1 сентября будущего года. Однако вы хорошо знаете, что, к сожалению, мы вышли за запланированные параметры инфляции. И это значит, что если мы с вами сделаем только то, что запланировали в бюджете 2008 года, когда рассчитывали на более низкую инфляцию, то мы не выполним своих обязательств. И своих обещаний о повышении зарплаты бюджетников и денежном довольстве военнослужащих в полтора раза в реальном исчислении. Поэтому предлагаю увеличить фонд оплаты труда работников бюджетных учреждений не на семь процентов, как планировалось ранее, а на 14%. И не с 1 сентября 2008 года, а уже с 1 февраля 2008 года. Денежное удовольствие военнослужащих поднять в 2008 году на 18%, в два этапа, и начать нужно не с конца сентября 2008 года, как планировали раньше, а также с 1 февраля следующего года. Соответственно, должны произойти и перерасчеты пенсий военных пенсионеров. Назрела и выработка предложений по изменению самих подходов к формированию денежного довольствия военнослужащих. Речь должна идти о более справедливых принципах формирования денежного довольствия в интересах войскового звена. И люди в погонах знают, о чем я говорю. Так же, как и знают те наши коллеги, которые находятся в этом зале и уже на протяжении длительного времени занимаются социальными вопросами военнослужащих. В области пенсионного обеспечения в целом необходимо поставить перед собой серьезную задачу. И в течение нескольких ближайших лет в среднесрочной перспективе. Полностью, наконец, ликвидировать бедность среди пенсионеров. В этих целях нужно продумать системные меры по совершенствованию пенсионного законодательства, поддерживая накопительную и увеличивая страховую ее части, повышая ответственность государства перед всеми категориями пенсионеров, в том числе и перед теми, кто свой основной стаж заработал еще в советские времена и не адаптирован к действующему сегодня законодательству Весьма, кстати говоря, запутанному. И еще мы приняли ряд приоритетных национальных проектов и демографическую программу. Все эти программы работают и работают весьма успешно. Но и здесь, и здесь мы с вами, и я в том числе обещал людям, что необходимые элементы этих проектов, в том числе и пособия на детей, мы будем индексировать. Однако никаких компенсаций в бюджете 2008 года, да и в 2009 году я не вижу. А нужно выполнять данное обещание. Надо быть последовательными, честными и не экономить на людях. Прошу депутатов Государственной Думы внести необходимые изменения в бюджет. И в связи с ростом потребительских цен проиндексировать эти пособия уже со следующего, 2008 года. Я знаю, что правительство не просто будет балансировать бюджет и одновременно решать вопросы по соблюдению макроэкономических параметров. Но правительство может и должно это сделать. Новые импульсы следует дать инновационному развитию экономики, эффективному использованию природных ресурсов, реализации инфраструктурных проектов. И, конечно, нужно в целом работать над созданием более комфортной деловой среды, совершенствовать корпоративное и налоговое законодательство, укреплять гарантии прав собственников. Все перечисленное, лишь часть огромного массива предстоящей законодательной работы. И здесь «Единая Россия», ее влиятельная фракция, должны задавать тон, играть лидирующую роль. В то же время «Единая Россия» должна сама стать генератором новых идей, а для этого обладать всем набором кадровых, организационных, политических возможностей. Сама партия должна меняться, становиться все более зрелой организацией, Должна в открытой дискуссии вырабатывать четкую идеологическую платформу и систему ценностей. Избавиться, если нужно, от случайных людей. Уважаемые друзья, 28 ноября уже началась избирательная кампания по выборам президента России. Это не менее, а может быть и скорее всего еще более важный этап в политической жизни страны. Как вы знаете, на прошлой неделе состоялись консультации ряда политических партий по поводу кандидатуры на выборах будущего президента. И инициатором консультаций тоже выступила «Единая Россия». Отмечу, что в этом процессе приняли участие партии разной политической направленности. И очень важно, что был найден консенсус по единой кандидатуре. Этим кандидатом назван Дмитрий Анатольевич Медведев. Я считаю, что этот выбор наиболее оптимален. Уверен, Дмитрий Анатольевич достойно справится с работой на высшем государственном посту. Говорю так не потому, что работаю с Дмитрием Анатольевичем Медведевым вместе более 17 лет. И не потому, что за эти годы у нас сложились действительно хорошие деловые и доверительные личные отношения. Дело не только в этом а в том, что Дмитрий Анатольевич Медведев является человеком исключительно честным и порядочным. За последние годы, работая на разных, весьма ответственных участках, которые на первый взгляд казались абсолютно запущенными и неподъемными, а вы знаете, что именно он возглавляет и ведет работу по приоритетным национальным проектам и демографической программе, Дмитрий Анатольевич превратился из хорошего юриста и эксперта, в отличного волевого администратора с государственным мышлением. Могу с полной ответственностью сказать, что его главными жизненными приоритетами являются интересы государства и его граждан. В руки такого человека не стыдно и не страшно передать основные рычаги управления страной судьбу России. Предлагаю съезду партии «Единая Россия». Выдвинуть Дмитрия Анатольевича Медведева кандидатом в президента страны. И в заключение считаю необходимым отметить следующее: Я прекрасно отдаю себе отчет в том, что возглавив список Единой России и убедив избирателей проголосовать за нашу партию, взял на себя большую ответственность. Люди оказали нам огромное доверие, и этим доверием нельзя пренебрегать, его нужно оправдывать. Все ждут от нас продолжения напряженной, созидательной работы по укреплению страны, повышению уровня, улучшению качества жизни граждан. А они, избиратели, граждане России дали нам уникальную возможность создать в парламенте устойчивое конституционное большинство и сформировать на его базе дееспособное правительство, которому, конечно, еще предстоит наладить конструктивный диалог со всем парламентом, со всеми думскими фракциями. Да, в последние годы мы вместе многое сделали, многого добились, но нужно признать и сказать честно, что нерешенных проблем у нас гораздо больше, чем достижений. И сегодня нужно говорить не о прошлых заслугах, даже если нам есть чем гордиться в прошлом. Нужно говорить о том, что еще предстоит сделать. Нужно выполнить данные людям обещания, реализовать намеченные программы развития, оправдать доверие граждан России. И потому, как говорится, всем нам, нужно просто засучить рукава и работать. Работать без всякого чуванства и амбиций, с полной отдачей сил. Это относится к каждому из нас, в том числе, конечно, и ко мне. В связи с этим, считаю необходимым сказать, что если люди наши, граждане России, окажут доверие Дмитрию Анатольевичу Медведеву, Медведеву и изберут его новым президентом Российской Федерации, то и я буду готов продолжить нашу общую работу. В этом случае в качестве председателя правительства Российской Федерации. Без изменения властных полномочий между Институтом Президента и самим правительством. Уверен, что опираясь на поддержку народа России... Мы можем, можем многое сделать на пути движения страны к процветанию и укреплению стабильности. Большое спасибо.